Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для Овнов на вторую половину июля 2021 года. Ну что ж, мои дорогие, начнем. Под колодой, под колодой у нас Паш Мечей. Ну что ж, какие-то деловые новости, какая-то переписка может быть даже деловая, для кого-то это может быть даже подписание контракта. Какие-то судебные предписания, обмен колкостями вполне возможно в письменной форме вот по этой карте. А еще эта карта иногда говорит о такой слежке, знаете, из-под тяжка, когда кто-то просматривает ваши социальные страницы где-то в Фейсбуке, может быть, в Инстаграм, или вы, может быть, за кем-то следите. Ну что ж, давайте посмотрим, как эта карта проиграется с вашим основным раскладом. Тема двух последних недель июля для вас «Суд и справедливость». Замечательная карта «Старший аркан». И предпоследняя неделя июля ваша первая карта «Семерка мечей», «Король кубков», «Восьмерка кубков» и «Карта влюбленных». И последняя неделя июля для вас «Карта колесницы». Двойка Пентаклей, Паш Пентаклей и Рыцарь Кубков. Ну что ж, суд и справедливость – тема вашего, ваших двух последних недель. Для кого-то на самом деле какие-то судебные дела могут завершиться. Тем более я вижу, вот по предпоследней неделе июля у вас семерка мечей, человек нечестный. Если это касается отношений, то это измена. Карта влюбленных – это карта серьезных отношений. И восьмерка кубков – это когда человек уходит из этих отношений, которые вот нечестные. Поэтому, видимо, для кого-то это официальный развод, может быть, может быть, развод пришел к своему завершению. Если, как бы, это не отношение для вас, то в любом случае вы получите решение суда. Причем так, как карта выпала вам, то решение будет в вашу пользу. То есть вы получили вот это вот суды, справедливость. Все уравновешено, посмотрите внимательно на эти весы. Иногда это не всегда юридический суд только, это еще может быть кармический суд, то есть кто-то когда-то был несправедлив по отношению к вам, и судьба накажет, карма, или, например, вы просто узнаете, что человек вот недоброжелатель, его вот как бы наказала вот эта судьба. Что еще? Карта старший аркан представляет знак Зодиака Весы. Может быть, кому-то для кого-то из вас кто-то из Весов очень значителен в этот период, поэтому эта карта вот тема тема этих двух последних недель. Ну что ж, давайте начнем все по порядку и предпоследняя неделя июля. Король кубков. Король кубков – это мужчина элемента воды, рыбы, раки, скорпионы. И тут же рядышком карта семерка мечей, карта предательства, как я сказала, когда кто-то что-то делает в ночи позади вашей спиной. Мне кажется, что, скорее всего, вот этот вот король кубков и является вот этим нечестным человеком. Если вы мужчина, несмотря на то, что овна это огненный знак, может быть, вы влюблены, за вашей спиной ваша возлюбленная, вот как бы так нечестно поступает, тоже может быть. Ну вот для женщин может быть так. А давайте все-таки переведем не в любовную тему, не у всех как бы отношения интересуют. То если вам предлагают что-то, предлагают, может быть, работу, предлагают что-то, вступить в бизнес совместный, поступило какое-то, может быть, предложение от мужчины, не особо доверяете этому человеку, потому что может обмануть. Причем, знаете, как может обмануть? В документах, так как мечи – это наша интеллектуальная собственность, тут, может быть, не подпишут документ или вы подпишете и воспользуетесь вашим документам не, не для того для чего вы подписывали вот будьте будьте осторожны когда вы вот имеете дело с этим человеком и э, э, я думаю что все-таки вот это вот нечестное такое вот поведение оно как бы э, вы сами во всем разберетесь, потому что тут у нас спиной человек поворачивается ко всему, что ему уже отслужило, не служит, вот ко всему этому э, предательству ли, или это вот обман какой-то, и уходит из этой ситуации, оставляют эту поз ситуацию позади, пережил все вот эти вот неприятные моменты, неприятные минуты и двигается вперед в будущее. Кстати, вы можете, если это были отношения с королем кубков, вы можете двигаться в будущее к новым отношениям, так как карту влюбленных. То есть вы оставите эти отношения позади, может быть, это уже не первый раз у вас такое происходило, и вы все-таки набрались смелости, храбрости и ушли из этих отношений. Если это касается работы или карьеры или какой-то другой ситуации, где вам предлагают что-то, но с обманом, какая-то афера, может быть, темное дело какое-то, то вы как бы уйдете из этой ситуации и карта влюбленных старший аркан представляет знак зодиака близнецов кто-то из близнецов для вас очень важен может быть или вы как бы перед вами стоит выбор причем такой очень серьезный карта влюбленных когда она не касается отношений это карта выбора карта между черным и белым может быть даже перед тем как повернуться спиной к этому человеку или к этой ситуации вы все-таки раздумывали остаться или уходить такое все-таки это очень такой жизнь важное принятие решения вот по этой карте ну а какое бы я думаю что решение будет правильным потому что следующие карты довольно положительные последнюю последнюю неделю июля для вас карта колесницы старший аркан представляет знак зодиака раков и а, карта победы тут и суд вам тут и победа и карта влюбленных тоже очень позитивно а, вперед Двигаться вперед, держать вот эти вожжи в руках, направлять свою вот эту вот повозку жизни, ситуации, карьеры, работы, отношений у каждого свое туда, куда вам надо. То есть иметь контроль над ситуацией, иметь контроль над своей жизнью. Если вы в отношениях, то тут карта говорит о том, что вы оба в одной упряжке. То есть вы хотите одного и того же от этих отношений. То есть нет разногласия между вами. То есть бывает так, что один, например, встречаются люди а Женщина, например, да и мужчина, может быть, хочет брака, а другой партнер не хочет, хоть его устраивает вот так вот просто встречаться. А вроде бы отношения замечательные, то есть как, но когда два человека хотят одного и того же от отношений вот по этой карте. Карты еще транспортных средств, кто-то, может быть, покупка автомобиля, удачная продажа автомобиля, кто-то, может быть, занимается перевозками, каким-то автомобильным бизнесом тоже тут очень все довольно удачно ну и двойка пентаклей тут же рядом это когда мы взвешиваем все за и против мы принимаем то есть например стоит это делать вот это вот все за вот это все против это еще и финансовая карта но знаете финансы по поводу финансов тут как-то Нормально все, то есть жонглируем финансами, не уроним ни одну из этих монеток, то есть справимся, тем более конец месяца, продержимся до конца месяца, не наделаем никаких долгов, не будет у нас никакого недостатка такого крупного с деньгами, то есть не, не будет к концу месяца, например, надо заплатить какую-то крупную сумму, а к концу месяца ее уже нет, нет, справимся, вот по этой карте, тоже может быть. И тут же рядышком у нас Паш Пентакли, то есть какая-то, может быть, даже небольшая сумма к вам поступит, потому что Паш – это небольшие деньги, может быть, какая-то финансовая помощь, может быть, какая-то прибавка к зарплате небольшая, какая-то небольшая премия, или если вы работаете на себя, может быть, заработаете, заработаете какую-то небольшую сумму. Но еще Пажи – это дети, дети, в данном случае ребенок у нас элемента земли, это Дева, тельцы, козероги такой, знаете, земной элемент. Ребенок с аналитическим складом ума может быть. Ну, обычно это все-таки первые шаги, может быть, в каком-то финансовом предприятии, может быть, вы решили что-то делать, и во что-то вкладывать деньги, или еще что-то, и ждете какой-то прибыли, она, может, и придет, но небольшая. Ну, мне очень нравится ваша последняя карта, король кубков, обычно это такая романтическая карта, это вот этот вот... Это, простите, это рыцарь кубков, то есть это вот этот рыцарь на белом коне, о котором все мечтают, особенно когда мы еще подростки, мы все мечтаем о рыцаре на белом коне, который прям вот ворвется в нашу жизнь и сделает нам предложение. А кому-то на самом деле могут сделать предложение. Рыцарь кубков – это опять-таки элемент воды, это раки, рыбы, скорпионы, либо, как я говорила, вот когда описывала короля кубков – Любой, любой мужчина, когда влюбляется, он превращается в вот такого мягкого мужчину, заботливого. Он хочет вас как бы окружить своим вниманием, своей заботой, своей любовью. Предложение, предложение может быть жить вместе, может быть, о браке, может быть, что бы, что бы там ни было, но все очень-очень позитивно. Но если любовь не ваша тема, то, опять-таки, если тут я бы поостереглась принимать предложение вот от этого короля, король тут постарше, тут у нас молодой человек, где-то не достигший возраста 40 лет, то тут у нас как-то все более позитивно, тут у нас и финансы, если это касается финансов, какой-то может поступить очень приятное предложение. Рыцарь – это движение, это движение вперед. Вот в отношениях – это развитие, развитие ваших отношений. Если это не отношения, значит, развитие какой-то ситуации. Причем, знаете, такое в позитивном направлении. Тоже очень хорошо. Но давайте посмотрим, что добавят карта Ленорман к этому раскладу. Так... У нас женщина такая со, со знак, знаком Венеры на груди. рыбы это деньги. Ух ты, и луна. Луна – это любовь. Ну, любовь и деньги. Что можно сказать? но для женщин это вы. Вы явно, видимо, влюблены, потому что знак Венеры – это женщина Венеры. Это планета, символ любви, красоты всего красивого, всего творческого. Так что вот это вот у нас для, для женщин – это вы. Для мужчин, может быть, это ваша женщина. Может быть, вы познакомитесь, если вы пока холостые, одиноки. И карта Луны в колоде Ленорман, она говорит о романтических отношениях, потому что луна, луна, она вызывает у нас эмоции, знаете, всплески эмоций. вот в данном случае вот... У вас всплеск эмоций, тем более еще между ними карта э, рыбы. Значит, э, тут еще и, и финансовая какая-то, знаете, прибыль, что ли. Или э, если вы женщина, то, может быть, обеспеченный человек с деньгами. Если вы мужчина, может быть, женщина с деньгами. Или вы будете на нее тратить очень много денег, то есть вам не жалко ничего на нее. Тоже замечательно. Давайте посмотрим, что добавят э, Оракл Мудрости к этому раскладу. Итак, э, ну, э, это, знаете, когда надо, вот когда растение зимой, у него надо отрубать все отжившие ветки, чтобы весной оно как бы возродилось. Вот это вот вот избавляться от мертвых каких-то ситуаций, то есть от отжившей уже себя дружбы, например, от дру людей, которые вам уже как-то не нужны. Не то, что не нужны в негативном плане, но, например, уже нету, Например, радости от общения с этим человеком. Но зачем тогда тянуть, когда можно вот это все от этого избавиться? По дому можно сделать генеральную уборку и выбросить, избавиться от ненужных вещей. Вот то, что не нужно, от этого надо избавляться вот по этой карте в этот период. Давайте посмотрим. И последняя карта «Оракул эзотерический». А, это у вас чакра основания то есть все строим свою вот эту вот свое основание закладываем фундамент в своей жизни в данный кто-то в карьере кто-то в отношениях где-то что-то но у вас вот это вот самое главное причем карта номер один это вот это вот за... фундамент закладывание вот этого вот основания очень хорошая карта